Встречайте, 43-й выпуск «Бизджорнал. Информационная безопасность банков». Будущее наступило. Думающие машины обосновались в финансовых организациях. Чем это грозит? Узнайте в детальном обзоре. Кибератака на демократию. Как система электронного голосования справилась с ударами из-за рубежа, рассказывает депутат Василий Пискарев. В рубрике «Банки. Споры о новом стандарте». Рекомендации для финансовых API. Банковские безопасники. Об уроках самоизоляции. В ожидании СОК Форума 2021 эксперты поднимают самые острые вопросы о работе центров мониторинга и реагирования. Также в номере. Новости и опыт профессионалов. ИБ-технологии и сервисы. Ключевые события отрасли. Аналитика и обзор СМИ. Знаковые личности и события в истории криптографии. Читайте в печатном виде и в онлайн-версии по адресу ibdefisbank.ru bizjournal.